Человеке все должно быть прекрасно. Погоны, кокарда исподня. Иначе это не человеком а млекопитающие. Есть разные люди. Одни родину от врага защищают, другие жен своих педагогов засиски по институтам таскают. И те, и другие могут быть солдатами. Только первые уже солдаты, а вторые еще нет. Что солдат? Сымся? Так точно! Сусь! Ну, это солдат не беда. Такая сегодня экологическая обстановка. Все осудятся. я суть. И даже главком пысыться бывает. Но по ситуации. Что же нам из-за этого? Последний долг Родине не отдавать. Твой позорный недуг мы в подвиг определим. Пошлем в десантники. Там ты еще и сраться начнешь. А теперь всех на распределительный пункт. Чао, Буратино. Можете даже писать мне письма до востребования. Меня зовут Себастьян Перейро, торговец с черным деревом. Шутка.